Откровения мои меня прости За то, что объяснился я тебе в любви За это ты меня прости Обниму тебя Покрепче два бока До дна, я опять прощу тебя Встречу впереди Друзья и встречи будут снова, не грусти Прости меня и отпусти По щеке слеза, но снова вижу. собой без тебя никак мне, никак мне. У тебя же есть семья, а же, а же? Но тебя мне не забы.